Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу вам, как работать с разделом Баланс в Хабере. Для начала давайте пройдемся по основным терминам. Депозит в Хабере это авансовый платеж, комиссия за пользование торговой маркой Хабер. Согласно внутренним правилам компании, удержание суммы комиссии происходит по следующим статусам: первый статус это заморозка, удержание суммы комиссии заказа в статусе новый до конечного статуса выполнен или же отмена, как обеспечение оплаты комиссии по данному заказу в случае его реализации. Второй статус это списание, удержание суммы комиссии заказа в статусе выполнен с фактически реализованной единицы товара. И третий статус это отмена. Сумма удержанной, то есть замороженной комиссии, возвращается методом обратного зачисления на депозитный счет. Состояние вашего баланса по депозиту вы можете увидеть во вкладке «Баланс». Если же у вас положительный баланс, вы видите страничку в таком виде. Если же вы видите такое уведомление, то сумма вашего баланса приближается к критической. Вам необходимо пополнить депозит во избежание автоматической блокировки при достижении отрицательной суммы. И если же вы видите страничку баланса в таком виде, то значит, что ваша компания уже заблокирована нашей системой по причине отрицательного баланса. Вам необходимо срочно пополнить депозит, чтобы возобновить работу. В случае нулевого или отрицательного баланса происходит автоматическая блокировка работы в кабинете, а именно... В каталогах всех маркетплейсов ваши товары переходят в статус «Нет в наличии». В каталоге Хабер ваши товары становятся недоступными для загрузки в маркетплейсы, и новые товары в вашем кабинете недоступны для модерации. Для вашего удобства мы вас информируем о критичном или же отрицательном состоянии баланса путем извещения на странице баланса, красный значок во вкладке «Баланс» и сообщение по электронной почте, указанное в настройках профиля. Для оплаты депозита воспользуйтесь кнопкой «Сформировать счет». Данный документ является основанием для оплаты. Вы можете его распечатать или же воспользоваться актуальными реквизитами и номером счета для пополнения депозита. В данном счете уже указана рекомендуемая сумма оплаты. И если же у вас есть необходимость внести другую сумму, вы меняете ее во время транзакции с указанием номера счета, как основание платежа. Также на странице доступна история транзакций с 1.09.2018 года, по которым можно произвести сверку по всем заказам. Для просмотра полной информации о заказе нужно кликнуть на его номер. Можно развернуть заказ и посмотреть все данные по этому заказу. А для удобства работы с историей транзакции и проведения сверки доступны фильтры по всем колонкам. Держите ваш баланс всегда положительным и спасибо за внимание.